И снова здравствуйте, мы снова в студии Апач Лаб с многофункциональной сковородой Апач Шеф А мучают эту сковороду по функциям, как обычно, супер бессмертный шеф Павел Боев. И, и, его... и менее бессмертный Роман Анатольевич Буняков. Да, а речь сегодня пойдет о многофункциональной сковороде Апач Шеф И сегодня будет функция пароварки. Пароварки. А что будем парить? А я думаю сезонные овощи. Запарим сегодня сезонные овощи. Функция пароварки. Паш, а почему, если мы варили с тобой э, спагетти, я мог выбрать до 10-15 литров воды, то сейчас у меня ограничение только 3 литра? Но дело в том, что нам нужна не кипящая жидкость, нам нужен просто пар. Так, зводная до да, кипения жидкости. Поэтому пар. машина умная и дает да, нам... ограничение да, дает до 3 литров. Да, до 3 литров. Вообще, на самом деле, обычно стандартно это литр. Но пар, то есть, я все равно, мы же закрывали крышу, да, мы закрывали под, под давлением. То есть получается, что если бы было больше жидкости, то это было бы просто небезопасно для да. оператора. Поэтому 3 литра это умное ограничение со стороны машины. И, видите, как... Все-таки техника не стоит на месте. Все больше и больше, я вот понимаю, что... А уж техника, Apache офлайн, мне кажется, это нечто прорывное. А вообще. уж многофункциональная сковорода... Пасть uh, uh, uh, Да, да, uh, да. Функция, когда ты готовишь под давлением, пар под давлением, естественно, у тебя ускоряются все процессы. А ты обратил внимание, что какой цвет красивые овощи, то есть они не потеряли цвет? Да, но при этом а если это... мы варили бы их в воде, либо обычно просто. А вот порог. ты перед программой говорил, что можно и разморозить таким же образом? Да, конечно. То есть, по сути, вы можете поставить на некоторое количество влажности, не влажности, да, на несколько минут пар. Да, но если вот ну, темы часто бывает, что какие-то овощи а, вне сезона только в замороженном виде ты можешь. Купить. Или перемёрзшие приходят. Да, да. Что ты можешь сделать? Готовить не размораживая, приготовить их на пару. Слушай, это очень интересная функция, то есть, помимо овощей, на пару же мы можем готовить и курочку, и мясо, сейчас Ры, очень, очень модно диетическое питание, и у людей сейчас куча всяких ограничений, то есть, очень функция... многие крупы ты можешь готовить на пару, кстати. О, кстати, кстати, гарниры, да, да их не обязательно же обжаривать, да, есть возможность в нашей мультисковороде их готовить на пару, это и гречка, да, это и рис тот же самый, кускус, а... кускус. Итого, наша мультисковорода, наше замечательное устройство Apache Offline позволяет вам работать с огромным объемом круп как гарнирами, так и основными блюдами. Да? Наша машина, наша многофункциональная сковорода Apache Sheffline позволяет работать с разными продуктами. Скажи, пожалуйста, вот эти приготовленные овощи, дальше действие с ними. То есть воды осталось практически чуть-чуть, да, там, не практически, а ее не осталось, она вся выприлась. Мы ее стравили, доставили овощи и дальше... Машинка переходит в свой классический стандартный, да, какой-то да, в, в рабочий режим. Это, да, ты можешь готовить да, в дальнейшем. И снова, хочешь жар, жар хочешь, хочешь варить, вар, да, да, да, и да, да, да. так далее. Супер. Задавайте свои вопросы. Чаще нам пишите, и мы обещаем с Павлом, что мы постараемся ответить на любые вопросы, связанные с нашей... Может любые ваши прихоти. Это уже в прошлом. Новый год прошел, Павел. А я вам говорю о том, что многофункциональная сковорода, Apache Offline это удобное устройство для вашей кухни. Оно вам необходимо для того, чтобы работать с разными блюдами, с разными продуктами. И все это делать на небольшом пространстве. пространстве да. Спасибо вам большое. Смотрите нас чаще. Да. На... И, ставьте... и ставьте лайки, в первую очередь. Это нам очень приятно. Мы хоть знаем, что вы там смотрите нас.